Турция радует своих гостей роскошными отелями и сказочными дворцами на морском побережье, а также высоким уровнем сервиса и системы «Все включено». Отдых в Турции оставит незабываемые впечатления от удивительного сочетания восточного колорита и отличного европейского сервиса по доступным ценам. Турция предоставит возможность окунуться в мир загадочного Востока и античной истории, испытать на себе последние новинки туристической индустрии и тысячелетние традиции гостеприимства. Египет. Летний отдых в Египте – это неповторимая восточная экзотика. Лето и солнце круглый год, чистое Красное море с удивительной красоты, коралловыми рифами и освежающий морской бриз, великолепные отели и чистые пляжи, нескончаемые развлечения, величественный сфинкс и древние пирамиды, лунные пейзажи и увлекательные поездки по Нилу, прославленный Каир, шармаль эль шейх и Хургада прогулки по паркам и заповедникам. Краснодарский край. Выделить один конкретный поселок или город непросто. У многих из нас есть излюбленное место, где отпуск проходит в счастливой и безмятежной обстановке. И даже если многие сегодня выбирают отдых за границей, то некоторые все-таки предпочитают российские дома отдыха. Например, гостевой дом Меркурий, отдых в Анапе на Черном море. Черноморское побережье Крыма. Каждому из нас знакома всесоюзная здравница полуостров Крым. Он и сегодня такой же величественный, живописный и одухотворяющий, по востребованности не уступающий популярным зарубежным курортам. Таиланд – место подлинной экзотики, созданное для поистине райского отдыха. Вечное лето, теплый океан, пышная тропическая растительность, бесконечные песчаные пляжи, роскошные отели заставят вас забыть обо всех заботах, воплотив в жизнь сказочную мечту. Здесь прослеживается привлекающая многих туристов тенденция – чем дольше вы находитесь в Таиланде, тем дешевле обойдется проживание. Тунис – еще одна прекрасная жемчужина, завоевавшая признание своих гостей комфортом, мягким климатом, чистейшим Средиземным морем, прекрасным европейским сервисом, золотыми пляжами, потрясающей кухней, неповторимой восточной экзотикой, чудодейственной таласотерапией и радушием местных жителей. Тунис предоставляет неисчерпаемые возможности для активного отдыха – путешествия на верблюдах, сафари, увлекательные экскурсии, гольф, серфинг и другие. Республика Доминикана – это березовые воды, многокилометровые белоснежные пляжи, удивительные коралловые рифы, изумрудные тропические лица, величественные горы, разнообразие экзотических цветов, настоящий райский уголок. Отдых в Доминикане это высокий сервис, зажигательные ритмы, национальный колорит и увлекательные экскурсии. Летние курорты Европы. Самые популярные европейские курорты располагаются в южных государствах Франции, Ривьеры, Испании, Италии, Черногории, Хорватии, Греции, Болгарии, Кипре и На Мальте. Одна из самых ярких жемчужин карибского ожерелья Куба, является единственной страной, которая попала в топ-10 популярных мест для летнего отдыха и в десятку самых дорогих курортов. Отдых на Кубе – это кристально чистое море, жаркое тропическое солнце, белоснежные песчаные пляжи, коралловые рифы, потрясающе красивая природа и зажигательные латиноамериканские танцы. Подписывайтесь на наш второй проект «Мир тайн. неразгаданные тайны и уникальные случаи со всего света. Один мужчина выполнял опасную и сложную работу, поэтому и должен был носить маску для защиты. Вдруг ни с того ни с сего он сорвал с себя маску и умер. Дома его ждала любимая семья, на работе тоже было все хорошо, то есть причин покончить жизнь самоубийством у него не было. Кроме того, наркотики и алкоголь он тоже не употреблял. Однако что-то все-таки заставило его снять маску. Что же это было?